И всем привет, с вами Паван Тесаловников. Сал сегодня мы играем в симулятор Jetpack. Эм, и в еще минус я не смог до туда допасть, потому что у меня не хватило 40, 40 этих топлива. И сейчас будем покупать уже питомца, потому что сначала питомец, потом уже будем покупать я уже забыл. А, вот это. Фул танк. Это значит танк. Это значит то, что он больше размера будет. Так, покупаем. Давай. О, курица уже вижу. Уже вижу, что курица. Курица сколько? А, так, делаем. Один и один. Так, я вот что-то вот так закрою. 1-1 и 1-1. Ладно. Дальше будет уже побыстрее. развивать я буду. Чем больше мы питомцев, чем быстрее я получаю эти батарейки. Ну и уголь. Но ну, а если все это сделать, совместить, то будет топливо. Так, сколько стоит 252, это 1400, ну там почти мало для меня, потому что в том, в той кай на телефоне у меня было где-то миллион, я уже зарабатывал. Вот эти 15 штук я уже по одной секунде вот так шел и собирал, просто. Идем дальше, идем дальше. Когда она собирает очень много денег с топлива, я вам все покажу. Так, я сейчас покупаю питомца еще, чтобы было еще легче мне. Так, о, вот я прыгаю. Так, это Затца, он какой? Тоже. Ночью вот, у него, сколько? Тоже так же. Буду 4 топлива получать за одну секунду. Я, я сидела пока что на паузу. Так, я продолжаю дальше. Ой. Я хочу купить еще одного питомца. Так, опять эта корочка. Ладно, будет. Это уже максимально, да? Да, максимум 5. А откуда у меня мышка ну, ладно. я опять собираю 252 монеты а так я уже насобирал 252 2. 52 как сказать 252 монеты даже больше и покупаю. Будет у нас 80. Когда уже долечу до той планеты, вот, той, до первой, я вам все это покажу, что там находится. Так, мы, ко мне пришли пройти, сказали, чтобы я быстро заказничал, потому что они сейчас задаются с компьютера, значит, мне не надо долго задерживаться. Так, так, так. Собираем 80 и долетаем до туда. Надеюсь, это будет быстро. Где-то 6 минут. Или 5. Так, продолжаю, просто ко мне пошел пад в комнату на минуту. Надо ускорить. Что? Это если что, моя кошка. О, все назапра. Летим туда. На первое облако. Может даже на второе облако получится. Да, смог. Опа. Ровно 40 потратил. Так, дальше. Собираем 80. Так. Летаем сюда. У, мне кажется, нам не хватит. Тоже 80. Так, собираем, собираем, собираем. Так. Так, взлетаем еще выше. Нет, не, не долетел. Значит, надо сначала туда, а потом туда. Я тоже не долечу. А! Хватит, хватит мне долететь. До твоего облака. Так. Ну давай. Так, идет, Да, идет. Так, собирайся, собирайся. Все собрал, вс. И идти туда вверх. Все. Хватило. А дальше мне кажется и не хватит. Так-то так. Соберем еще, еще, еще. Мне кажется, это не хватит. Они а до того облака хватит. не супал, ну я уже понял то что нам не хватит 80 будем все это продавать так 715 будем будем зарабатывать так продолжать да <гум> так вот это все, продаем о не, я лучше опять насобираю а потом, когда получу получу танк, я там уже куплю а, как там питомца мусь, рави мне подошву Мне кажется, еще, ну, это 80, еще где-то в 40, и хватит нам уже купить на новую, на новую, это, как там, на новую эту штуку, апгрейт, апгрейт э, этого джетпака. Кстати, а почему я мало заработал? Ладно, приходится тут вот так купить. Давай, какой мне выпадет? Так, экипировать. А, ну Да этого не экипирую. О, это уже лучше. Я тогда получаю больше? Не знаю. Мне кажется, больше я больше получаю. Так, 5 секунд но я все равно не понимаю английский надо учить английский всегда так еще две минуты так так так так так, так. мусь не продолжат не продолжай рвать подушку мою хватит если что мою кошку зовут муся Так, покупаем еще. Давай. Так, а черепаха. Она лучше медведя. Да, лучше медведя даже. Но лучше чикина. Уберу. А это вот так сделаем. Будет, буду быстрее все получать. Так, так. О, да. Быстрее все получаю. Простите, если что, я молчу, просто я не знаю, что говорить. Я вообще-то в жизни молчу.